Всем доброго времени суток. Рада приветствовать вас на моем канале. Сейчас я иду на обед и покажу, какие блюда сегодня будут представлены в ресторане. Смотрите, обед в отеле начинается с 12.30 до 14.00. А с 14.00 до 15.00 работает snack бар Вот я сейчас подошла к главному ресторану. И сейчас покажу, какой ассортимент блюд сегодня будет представлен. Добрый день! Добрый день. Так. Ну, поскольку десерты здесь сразу представлены на входе, начну с них. Смотрите, какая вкуснятина тут. То есть выбор десертов огромный. Точно так же представлен, как и на ужин. На, на завтрак десертов нет, вот, а на обед и на ужин десерты есть. И выбор, я говорю, не маленький для зимней, по крайней мере, концепции. Так, дальше двигаемся к фруктам. Смотрите тоже какой огромный выбор фруктов. То есть тут и груши, и бананы, и грейпфрут, апельсины, яблоки. Яблоки, кстати, двух видов. Вот, то есть апельсины резанные, апельсины цельные, а, киви. То есть тоже, что хотите, то выбирайте. Я считаю, что это выбор отличный. Так, двигаемся дальше. Здесь у нас представлены различные закуски. Ну, то есть тоже, как я говорил на ужин, все закуски нужно пробовать. Не скажу, конечно, что это прям каждая закуска вкусная. Нет, ну это, я думаю, в принципе, как в любом отеле. Вот, теперь переходим. А, давайте до конца я покажу вам, какие закуски. Вот, и дальше э, перейду к горячим блюдам. Так, ну тут, в общем, тоже и овощи на гриле, и тушеные, и маринованные. То есть это, в принципе, как в закусках в холодных представлено, так это и в горячих блюдах. То есть баклажаны, кабачки. Есть какие-то, допустим, куриные рулеты. Они, например, с какой-то острой приправой идут. Но, кстати, очень вкусно. Я пробовала. А -а -а. Так, теперь вот тоже смотрите, Я на ужин вам показывала огромный выбор оливок. Поставлены оливок, маслин. Вот. В принципе, выбор такой же и в обед. То есть тут есть и огурчики маринованные. А, тут даже, кстати, вот остренький перчик есть. Куча э -э, огромная просто э -э, различных оливок, маслин. Здесь, вот, кстати, вообще как бы идет ассорти морковка маринованная, капусточка, огурчик. То есть выбор довольно-таки хороший. Так, э -э, закуски я вам показала. Э -э, дальше идем по салатам по зелени то есть смотрите тут и капусточка и помидорки то есть салатик из помидоров с огурцами свежий лучок лучок нарезанный тут вот еще я не знаю правда как эта травка называется <laughs> ну вот многие ее кушают говорят вкусная вот здесь также представлены огромное количество соусов Соусы, какие-то кетчупы, масла, масло оливковое, то есть много-много всего. Вот, тут, в принципе, тоже э, как бы все подписано. То есть можете, в принципе, прочитать и, ну, узнать, что хотите. Вот. Дальше переходим с вами к горячим блюдам. Посмотрим, что здесь. Так, вот здесь вот написано. Так, какие-то вот слоечки с кунжутом. Не знаю, что там внутри, то ли сыр. Ну, не знаю, вот, в общем, это надо смотреть, читать, во-первых, и пробовать. Так, <coughs> вот здесь мясо. Кстати, я, наверное, сейчас его возьму попробовать. Здесь мяская, вот здесь с перчиком идет, и тут с, с лучком. Так. Вот это, вот, вот это, я не знаю, это, по-моему, перец, что ли, тушеный, наверное, перец. Смотрим. что будет с этой стороны <coughs> так тут горох горох с помидором нет полагаю что наверное уже тушеный вот тут о тут курица курица с овощами с грибами выглядит кстати очень аппетитно вот здесь представлен рис. То есть выбор, ну, в принципе выбор блюд довольно-таки немаленький А вот здесь вот я с этой стороны вам еще не показала. То есть тут тоже огромный выбор зелени. Тут тоже и петрушка и нарезанная капусточка и вот листья салата, укроп. Можно тоже себе в принципе по желанию э, самим организовать салатик. Если, то есть не хотите брать готовый нарезанный. Помидорчики, огурчики, морковка. То есть, ну я говорю, выбор приличный. Так, здесь у нас, как всегда, рыба. В принципе, в этом э, как бы лоточке да, всегда рыбка представлена. Так, здесь у нас всегда овощи на гриле. Помидорки, лучок, перчик. Так, здесь у нас курица на гриле. Вот, смотрите, как раз при вас ее жарят. Вот. Тут котлетки. Я не знаю, правду, Ну вот, я вам покажу. Прочитаете, переведете с английского. Так, двигаемся дальше. Так, тут картофель фри. Ну, конечно, уже, наверное, все разобрали. Я думаю, сейчас еще поднесу. Потому что сейчас обед только начался. Здесь нагетсы. здесь макароны и получается спагетти здесь суп так тут ну что-то типа или это пицца вот или как-то ну вот в общем смотрите я вам показываю как это правильно называется вот я думаю вы сами догадаетесь это с сыром а тут вот, я так понимаю, что это с фаршем. Ну, я, кстати, пробовала очень вкусно, мне понравилось. Так, ну, в общем-то, практически весь перечень блюд я вам показала. Сейчас я вот еще туда подойду, посмотрю, есть ли там еще какие-то блюда, которые обычно представлены на ужин. Нет, это значит вот здесь вот блюдо только на ужин. Ну, здесь вот, как я вам показывала, тоже хлебобулочные различные изделия. Вот. Тут, кстати, тоже вот, видите, тут вот есть масло, сыр, петрушка резаная, лук, лимончик, вот, сухарики. Тут различные приправы, специй. То есть, по желанию можете себе в блюдо добавить. Вот. Ну, в общем-то, весь представленный список, так скажем, меню блюд я вам показала. Я считаю, что для зимней концепции выбор отличный. Не знаю, конечно, как летом здесь. Возможно, естественно, наверное, выбор блюд гораздо больше. Вот, Но <смех> это, конечно, я сейчас вам сказать не смогу, потому что это надо приезжать летом и уже смотреть. Вот. Возможно, кто-то из вас был в этом отеле летом. Напишите тогда, пожалуйста, под моим видео комментарий. И ну, расскажите, поделитесь, пожалуйста, мнением, насколько вкусно здесь готовят летом, насколько большой выбор блюд представлен на обед, на, на ужин, на завтрак. Вот. Ну, я думаю, это будет, в принципе, информация полезна всем пользователям, отдыхающим, кто собирается ехать в этот отель. Ну, а я сейчас пойду выберу, выберу что-то себе покушать что положу себе, я покажу вам на видео и также оставлю свой отзыв, понравилось мне то, что я попробовала или нет. Ну, в общем, я положила как бы себе курочку ну, с грибочками, положила себе салатик, а, также отдельно помидорчики и огурочки положила. Сегодня я решила обойтись без как бы, картошки фри, которую я всегда беру, да, без какого-то гарнира, потому что очень плотно покушала на завтрак. И, в принципе, завтрак-то прошел совсем недавно, прошел максимум часа два, поэтому я еще кушать не хочу. Вот. Ну вот такой вот у меня сегодня обед. Из напитков я себе заказала спрайт. Вчера на обед я брала розовое вино, но сегодня я решила обойтись без него, потому что, в принципе, мне достаточно было его вчера на ужин попить. Ну и вообще я как бы за то, чтобы алкоголь в днем не пить, потому что потом становится такое сонное состояние и трещит голова. Ну, это кому, конечно, как. Что хочу, кстати, сказать в плане обслуживания в ресторане. Мне очень нравится вообще, как здесь, какой здесь сервис. То есть не только, я имею в виду сейчас даже вообще ресторан, но и сервис в общем в отеле. Конечно, более подробно для о сервисе в отеле буду рассказывать в видео по отелю, когда буду снимать обзор. А конкретно о сервисе в ресторане скажу одно. То есть смотрите. Вы, допустим, только садитесь, да, ужинать там или обедать, или неважно, пришли вы на завтрак, вам тут же подходит официант, спрашивает, что бы вы хотели, какой напиток. То есть можете заказывать абсолютно любой, любой неважно, кофе, там, чай или лимонад, там, или сок, или это алкогольный какой-то, вам тут же это приносит. Опять же, я. Позавчера пошла себе пофиг сама как наливать, кофе машину. Ну и вот разговаривала с туристами, которые также из России отдыхают в этом отеле. Они мне говорят, а что ты говорит, ходишь сама, в орфитан подносит это. Ну, я не знаю, почему-то по привычке, привыкла в других странах, когда отдыхали, например, звездности там три звезды э, в отелях. Это я имею в виду Европу. Там как бы не было такого да что официант подносит по крайней мере не во всех отелях поэтому уже как-то выработалась привычка ну когда поговорила с этими туристами я решила как бы, самой быстро уже не ходить думаю ну, раз сервис предоставляет такой так что теперь как только прихожу на завтрак, на обед или на ужин, я сажусь и ко мне подходит официант, сразу спрашивает, что? Ну, это, естественно, для пятерки, для пятизвездочного отеля. Естественно, я вам сейчас никакую Америку не открыла. Ну, просто как э, хочу озвучить, э, как в данном отеле сведено. А, ну, а я сейчас буду кушать. Попробую вот эти вот блюда приготовленные. Я думаю, в принципе, вот эта курочка должна быть очень аппетитная. Особенно с грибочками, с подливой, тут тушеные овощи. Вот. И уже потом, в конце обеда, я скажу вам, насколько мне это понравилось, блюдо или не понравилось. Вот также, смотрите, на входе в ресторан находится вот такой вот аппарат для дезинфекции То есть можно как бы, дезинфицировать руки перед обедом, завтраком или ужином. Я пообедала, кстати, на десерт я себе взяла, ну, как всегда, свои любимые апельсины. Не стала брать никакие сладости, пирожные, что-то как-то неохота. Что хочу еще сказать, кстати, добавить по сервису. Как я уже говорила про официантов, что они очень оперативно работают, то есть подходят, убирают быстро посуду. То есть они делают это все ненавязчиво, в то же время долго посуда у вас грязная на столе стоять не будет. То есть они все вежливы, очень внимательны. Кто-то э, говорит, что отношения, э, ну, вообще у сотрудников отеля лучше к немцам. Э, ну, честно, вот я сегодня уже получается четвертый день отдыха, и я так не заметила. Со мной всегда. Вежливым, внимательным, всегда спросят как дела, как настроение, всегда приветствуют, то есть всегда доброжелательным. Я не знаю, конечно, может быть, у кого-то какие-то были другие ситуации, но я бы, я вот какого-то предвзятого отношения, например, к русским, я здесь не заметила. Абсолютно одинаково относится. что к немцам, что к русским. Также по поводу официантов, как я начала говорить... То, что когда я начала с этими туристами общаться, они говорят, что вот эти администраторы ресторанов, которые стоят на входе, они обязательно следят за работой официантов. Чтобы официанты ну, вовремя выполняли свою работу, чтобы ни один из туристов не остался без внимания. Если вот, допустим, как я сама подошла налить себе кофе, то э, за это как бы официантов еще и ругают, что они это допускают, что турист сам себя обслуживает. То есть это недопустимо. И я считаю, что это как бы ну, отличный показатель в плане сервиса э, в ресторане отеля. Также я хотела бы еще добавить, что сегодня я записалась на ужин в ресторан А-ля Сегодня будет э, турецкий вечер. Также будет проходить анимация в поле, восточные танцы турецкие. И вот в этом вот ресторане будет проходить сегодня ужин. Так что сниму обзорчик ужина вот, и покажу вам, какие будут блюда представлены и насколько это будет вкусно или нет. В общем, поделюсь своим отзывом.